Сегодня на операционной Диги мамы попало следующее приложение. Детские игры ⁇ Поймать собак ⁇ Разработчик Томи Хас. Игра бесплатная. К тому же в AppStory к игре идут положительные отзывы. А в описании интригующее обещание, что когда сцена завершится, будет приятный сюрприз для малыша. Давайте проверять. Чтобы игра началась, нужно крикнуть на эту серую собачку. Все остальные кнопки предлагают что-то купить, а кнопки справа требуют похвалить эту игру в социальных сетях. Можно заметить, что посторонней рекламы в приложении мало, и это безусловно плюс. Но мы продолжаем. С очень-очень нудным лаем начинают выезжать собачки в разных местах. На них нужно тапать, и тогда они с не менее нудным звуком пропадают. Вверху идет подсчет собачек. Когда на экране покажут ровно 35 собачек, мы наконец увидим долгожданный обещанный сюрприз от разработчика Томми Хаса. И это серые невзрачные мыльные пузыри. Они просто поднимаются вверх. Их можно лопать, а можно и не лопать. Они сами все полопаются, когда дойдут до верха экрана. За любые манипуляции с пузырями ребенка будут наказывать, отбирая у него баллы, полученные на собачках. Вот такой он своеобразный сюрприз Томми Хаса. По окончанию сюрприза можно подумать, что игра зависла. Ни здрасте, ни до свидания, просто застывшая картинка. И только очень сообразительный пользователь додумается нажать на стрелочку и выйти в главное меню. А для чего, спрашивается. Возможно, он так будет поражен качеством и красотой игры, что захочет активировать встроенные покупки. А именно, заплатить деньги, чтобы вместо собачек тыкать в кошечек. Ну или заплатить деньги, чтобы собачки появлялись на фоне другого куста. Коварный Томми Хас с какой-то деревенской хитростью надеется продать это все. Нет, мы не рекомендуем это приложение, оно скучное, ненужное, неинтересное. Оно не развивает ни реакцию, ни моторику, к тому же в маркетах есть море других бесплатных и качественных приложений для этих целей. Оценка приложения 3 из 10.